Okay. А вот Лена Ушилина, кстати. Okay. Лена <плес> Стихи Роберта Рождественского, музыка Виктора Берковского, Махчина. похож на свое одиночество Ему рассуждать о погоде не хочется Он сразу с вопросом Эти слова монотонно и босморно. Дружусь я хвораю. В Венеций выставка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слы. Какой-то нестешний Далёкостью дышит Пытаясь до детства Дотронуться бережно И нету никак Ни лазурного берега Ни нынешней славы Все ряда, он тянется к ветерсу, словно растение. Тут ветебсского, увы, пыленые жарки приколот к земле, колочок. Крупные яблоки И сон из По площади катит Так мы не изменимся Деревья стоят Вдоль дороги на вытяжку Темнит и жалко что я не из Витебска.